Здравствуйте! Часто в рассказах об уходе за дендробиумом мы слышим, что после цветения дендробиума мы срезаем только усохшие цветоносы. То есть вот такие сухие полностью цветоносы можно вот так отрезать. Если после цветения ваш цветонос не усох зелененький, вот то срезать его вот такой как здесь видите зеленый цветонос остался то срезать его не стоит и вот я покажу почему пожалуйста посмотрите вот на месте цветоноса из цветоноса вот зеленый цветонос начали расти детки вот кейки видите вот Начали расти кейки на зеленых цветоносах. И вот они растут, уже вот маленькие корешочки пускают. Ну, вы видите, что срезав такой зеленый, еще не засохший цветонос, вы можете занести инфекцию. И в то же время у вас не появятся вот такие детки. Еще хотела вам в этом видео показать. Деток. Вот на дендробиуме. Итак, начнем. Вот нормальные детки, которые мы не срезаем, которые служат нам заменой для старых бульб. Это вот такие молодые прикорневые росты. Они появляются здесь или на первой почке по стволу. И вот это тоже, этот ростик можно оставить. Вот эти росты достигают размера взрослого растения и потом процветают. Также на стволе дендробиума иногда. Появляются вот такие детки, кейки. Ну вот он, такой кейк. Корешки у него уже довольно-таки большие. Но когда еще немножко подрастут, я потом этот срежу. Вот. И иногда бывает, что цветы дендробиума на цветоносе, цвету, цветоносе появляются корешки. И цветы, и корешки я показывала это в прошлом видео. Вот, и меня спросили: что будет, если оцвети... когда цветет этот цветоносик, ждать появления нового ростика или что делать? Вот здесь, уже у основания вы можете видеть, видите, зелененькая почка набухшая. Здесь будет уже новый. Кейк, новая детка то есть вот и вот такое чудо еще хочу показать которое у меня появилось я уже его показывала но сейчас еще интереснее стало вот цветонос одновременно и рост вот видите листики этого роста и из середины роста вместо очередного листика появляется бутон нового цветения уже этого растения цветение получается вот. еще и один еще. деток хочу показать это детка на черенке дендробиума вот выросла и я ее посадила чтобы Растение начало питаться своими корнями уже. Вот со временем буду пересаживать и уберу этот череночек. Вот такой маленький дендробиумчик. Вот и все на сегодня. До свидания, до новых встреч. Пусть ваши цветы радуют.